Друзья, у меня такой вопрос. Есть а, фанаты группы Король Лесоц? Отлично. Ну, тогда не играем, да, я? Понял. Поехали.